нас многое в политике. Это давление со стороны Запада, которое испытывает и Россия, и Турция. Давление испытывают обе страны и пытаются опереться друг на друга. Это в политическом плане. А в экономическом плане, опять же, в вот условиях санкций и сложности с европейскими партнерами, шире с западными, Турция для нас принципиально важный торговый партнер. Партнер по инвестициям, чем взаимным, по экспорту высоких технологий, вот, что было в частности связано со строительством атомной станции «АКУЮ».